Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема сегодняшнего расклада — это прогноз, да, событий на май месяц для водолеев. Всем водолеям горячий пламенный привет. Я тоже водолей, поэтому для меня этот расклад очень важен. Тем не менее, расклад общий. Да, не у всех все конкретно там откликнется. Вы оставляйте обязательно комментарий, да, что у кого когда там произошло или вообще там по теме раскладов вот ну и вообще можем общаться в комментариях итак что еще хотел сказать подписывайтесь на канал ставьте лайки и погнали водолей водолей Так, смотрите, как-то резко, вас, э, ну, вернее, начну сначала, да, начнется мой месяц с того, что вы будете в некой стагнации, да, вот в каких-то сомнениях, в неуверенности в себе, в своих каких-то начинаниях или ожиданиях от какого-либо, да, там действия, связано это будет с каким-то либо делом, либо с человеком. Вот, в отношении под, ну, с человеком, да, для некоторых отыграется. А также еще может э, говорить о том, что какой-то правды, что ли, вот для некоторых так еще может отыграться. Но потом резко вас, у вас появится какой-то стимул, да, какая-то, ну не знаю, какой-то запал внутри вас, блин, зажжется, такой, как не знаю, как у кометы какой-то, да. И вы настолько стремительно начнете достигать своих каких-то задуманных планов, да. Вы начнете себя, научитесь ценить себя, или снова вспомните, каково это, когда ты уверенный в себе человек, да, займетесь, кто-то спортом займётся, кто-то реализации своей займется кто-то начнет себя отстаивать и свои права да ставить на место неугодных неправых людей и э, знаете у вас попрет у вас реально попрет то есть вы как реально локомотив который вот э, без устали херачит херачит и добивается по чуть-чуть, помаленьку, но вы знаете, у вас в этот момент, да, будет именно э, самое главное это участие, да, и то, что вы прикладываете усилия, вы не гонитесь в мае месяца за результатами, все, мы все прекрасно все понимаем, да, не все сразу, не, не сразу Москва строилась. Для вас самое главное вот этот движ сам, да, понимаете? Потому что вы в этом трансформируетесь в, во что-то более целое, во что-то более крутое, мощное, сильное. И результаты не заставят себя ждать. Вот. Но для вас, опять же, намекаю, напоминаю, вернее, важно само вот это движение, да, стремление и все остальное. Оба, оба, оба. Давайте посмотрим. Так, у меня некоторые карты перевернутые, сразу говорю, да. Что я на них вижу? Сейчас я немножко замолкаю, мне сложно сформулировать. В принципе, по энергиям тут все понятно, да. А, так. Вот в движении, да, в своем стремлении, в своей трансформации, в себя, улучшениях, там, может, физических каких-то, эмоциональных там, ну, то есть у вас колоссальное, то есть, да, задействовано все абсолютно, да. Вот в этом движении у вас какое-то, знаете, Настанет какая-то ясность ума, какое-то единство да, души и разума. И все те э, страхи надуманные, ну вот прогнозы ваши, да, которые вы все выстроили в голове, да, ну, вот это вот риски, да. Э, вам все вдруг станет так понятно, так, так понятно, реально станет все абсолютно. И все так просто. И, знаете, к вам начнут опять приходить люди. Ну, почему я говорю «опять»? Потому что всегда кто-то у кого-то спрашивает совета. И, и тут, когда вы находились, э, вот, на данный момент, да, вот в апреле я записываю видео, в апреле, допустим, вы, вы находитесь в некой такой неуверенности, шатковалкой, каком-то состоянии, да, ни рыбы, ни мяса, когда вы не хотите себя как-то, ну, не хотите коммуницировать с людьми, с другими и так далее, да, тут тут, как бы, когда у вас ясность ума приходит, приходят и люди, да, которые спрашивают у вас совета, мол, так-то, так-то, помоги. Но сразу могу сказать, уже ваши советы на тот момент будут, ну, не просто, как бы, да, сказал и на том спасибо, ну, в плане имеется в виду спасибо, что помог словами, да, и никакой, как бы, за это благодарности ни в каком виде вы не получали, как обычно, то тут начнется какой-то, ну, денежный эквивалент, да, символически, но тем не менее, это очень-очень тоже воодушевляет скажем так. Смотрите, в мае месяце у вас еще Трансформация будет связана С вашим ментальным миром Будут приходить к вам определенного рода сны Какие-то знаки да, Которые помогут вам углубиться, что ли, в себя, в познании, в самопознании, да, и кого интересует вопрос, связанный с личной жизнью, то тут, ну, кого я тут вижу пару, да, уже существующую, да, вот, для вас прогноз очень благоприятный, у вас идея абсолютная, то есть, да, королева и король кубков тут вышел, полное взаимопонимание между партнерами, да, и это связано с, вот абсолютно со всем раскладом, да, о том, что я выше говорила, полная поддержка вашего партнера, вашего любимого человека. Но, ну, это очень классно, конечно, ничего не могу сказать большего. Давайте посмотрим по поводу карты Луны, звезды вернее, что тут у нас. Ну, вам смотрите, эта карта, она сулит некие перспективы, связанные с деньгами, да, то есть или с, связанные с вашим духовным развитием, да, на которое у вас появятся средства, да. Я уж не буду там углубляться, я думаю, люди, знающие, понимающие, особенно практики, они я ну, слово-слово поняли, да, и это поможет вам. Ну, это задаток или уже э, ну, на, на будущие месяца, да, допустим, вы не сейчас это планируете произвести, какую-то полноценную там, трансформацию, не знаю, э, на новый уровень, да, инициацию на новый уровень, которая действительно требует каких-то действительно э, ну, значимых э, физических вложений, да. Э, но вы вот сейчас именно в мае месяце у вас будет для этого как бы набираться капитал, скажем так, да, который поможет вам реализоваться в духовном плане, особенно вот кто практики, да, меня понимаете, о чем я говорю, вы наконец сможете расставить все точки над «и». Вот эта ясность, да, она вам поможет это все, и вселенная поможет заодно. Реализовать все это событие, вам нужно будет многое после этого изучать, много инсайтов будет поступать вам э -э, в голову, да, и так далее. Что еще, как говорят нам на мой месяц. о любви, о деньгах и о переезде или отъезде, да, то есть как, какая-то дорога у вас в мае месяце имеется, также хорошие дивиденды, да, в этом месяце ожидаются, не связаны с вашей постоянной работой, это связано с, с каким-то, знаете, дивидендами от ваших, не знаю, почитателей, от ваших, эм, как это называется, спонсоры, да, ну, в хорошем смысле имеется в виду, люди захотят у вас ложиться, вот тут об этом речь, и это вам позволит, да, куда-то съездить, что-то сделать, какое-то, может быть, паломничество произвести в дальнейшем, да, вот, или планировать какую-то поездку уже дальше, а, также еще... Так еще, так же еще. Вас, опять же, в этом, в этом событии, да, ваш партнер тоже поддержит. Ваши, возможно, ну, близкие самые люди, вот, об этом речь. Тут что-то очень много о практике, о практике, да-да-да, да-да-да. Кстати, новости, возможно, вы узнаете о тех людях, которые вам когда-то, ну, знаете, говна подлили под дверь, короче, вот про них вы узнаете очень интересные новости, что вот им херово, что у них там какая-то нищета, и все остальное, да, какие-то новости до вас долетят еще в мае месяце, да, что им очень плохо, ну, конечно, херли обижать, блин, знай наших, да, что называется, так, еще кто может появиться в вашей жизни в мае месяце, может не только весточка появиться, но и непосредственно человек, с которым вы давно не общаетесь, не имеете контакта, который пытается как-то, знаете, появиться в вашей жизни с какой-то предъявой, да, что вот, мол, ну, с такими, короче, негативными вещами, вот. Что могу тут сказать он как пришел так и уйдет вы даже возможно и не заметите потому что да дойти-то он овер пойти то он пойдет а дойти то нет наверное не сможет потому что ну как-то знаете я тут не вижу что он какие-то свои вот эти вот он как вот у него слова знаете в глотке застрянет когда он увидит как у вас все шикарно и как вы хорошо живете и какая вы Шикарная просто женщина, шикарно устроились, да. И этот человек ну, как бы сольется моментально. Возможно, вы даже этого не заметите физически, да. Но как бы тут я об этом сразу могу сказать. Не дойдет этот человек до вас. Как бы не пытался, да. Да. Трансформация, трансформация. Май месяц. Имейте в виду. Достаточно все будет с ног на голову у вас, но это будет, знаете, вы какой-то эйфорией наполняетесь вот в этом месяце. Это прям движуха прям прет у вас в мае месяце. На этом я с вами заканчиваю водолеи. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новых видео, да, там колокольчик нажмите, да, о всех событиях. Также, что еще могу сказать? Предлагайте свои варианты обязательно, да, и что у кого откликнулось. На этом с вами я прощаюсь. Пока-пока.